У тебя раздвоение личности, что ли, или что? Да подождите с раздвоением личности. Я не знаю, кто я вообще ищу Так давай это, может, выясним первоначально, прежде чем с протоколом разбираться. Там уже девочки нет. Понимаешь, да? Подмена понятия. Но все думают, что это одно и то же. Абсолютно. Тождество однозначное. А ты что, с этих органов у тебя протокол в руках? А, поняла. Сама доперла. Да. Чуть-чуть помог. Привычка – это программа. Самая программа. А ты чувствуешь, среди? насколько это мощная моя любовь? Ты или твоя персона? Персону, которую сделала мама с папой. Они этого не делали, это сделал ЗАГС. что ты матрешку притащила? Живая, живорожденная, доношенная девочка родилась. Че? Смотри, первое, это день рождения живой девочки. Актовая запись, вот это и есть персона. Родилась персона с даты рождения, под названием ребенок, женского пола. Вон зеркало. Ну и че? Видишь там Вижу, девочку? Фамилия. Где там написано фамилия в зеркале? Вот когда ты показываешь паспорт РФ, вот это и есть персона. Я тебе еще раз поясняю, смотри, весь путь. Всем сказали, идите в ЗАГС и получайте свидетельство о рождении. Обмен одной бумажки на другую. Идут и делают так, как им сказали. А ей взамен выдают от, бумажку о том, что родилась персона, созданная ЗАГСом. А теперь вам нужно получить паспорт. Человек сам идет, думая, что я персона, прошу выдать. По сути, создайте новую персону на основании другой персоны. Просто за незнание таких моментов некоторым руки ломают. Я же для тебя стараюсь. А потом все выходят в крови и говорят, Антон, помоги. Надо так ответить, чтобы никто ничего не закопался. Завалю вопросами миллиардами. Ничего не сможет. Что такое лицо? Это же оно, оно же среднего рода, а какое отношение оно имеет к персонам мужского и женского рода? Если лицо оно вообще среднего рода? Протокол будем на тебя оформлять? На меня? Да, ты ж без маски, ты ж без маски. Почему без вообще А ты что, с этих органов, что ли? С каких органов? Ну, которые оформляют протоколы. А ты что, с этих органов? У тебя протокол в руках? Это я нет. Учебные. Протоколы принесли. Это учебная, да. пособень. Так я и, и, и эту учебу и начинаю. Ну, я? Нет. Я, я нет. начинаю учебу. Ну, начинаю, просто раздаю. Я и людей. начал. Где маска? Маска где? В Караганде. В Караганде? Неправильный ответ. А, поняла. а Че бумажка? Вот видишь? Вот ситуация, да? Все. Приехали. Сама до Да. Чуть-чуть помог. Точно, точно. Ну, Где маска? Вот так вот, не спрашивай. Где маска? Ну да, это типа я растеряюсь или не растеряюсь? А -а -а. Я растерялась. Растерялась. Конечно. Да. Даже в дружесной да. да, тем более, да, от кого? Нас приучили теряться. Привычка – это программа. Это программа, да. Самая программа. И ты откуда распечатал? Там. Да. Uh -huh. А в каждом регионе свои протоколы. Поэтому ну, как хочешь. вот... Приблизительно, Антон, приблизительно. Mm -hmm. Ну, это именно, для гаишные протоколы. <соединяющих> Вы здесь сами потом сейчас вычитывайте, напишите <соединяющие> карту, а потом дома сами в интернет зайдите, найдите, посидите, гляньте. Антон, у меня э, <соединяющие> разговора до тебя. Чего? Языка не хватит. Вопросы у меня что-то возникло. Давай возьмем другого языка, <соединяющие> если этого языка <соединяющие> не хватит. Деды ходили в это, в разведку языка брань. Тут еще обратной стороной. Ну, прежде чем задавать вопросы, я хотела бы вас поинтересоваться. Вы, наверное, все слышали, что, особенно мужчин, хотела получить от вас пояснение. Значит, у нас сейчас Вы изменили закон о полиции, да? Да. Полностью убрали статью 27. Кто-нибудь запрещал эту статью? Что там написано? статья 27 -я. основные обязанности сотрудников полиции а ну да, ничего не обязан да, то есть они уже ничего не обязаны сотрудник полиции не обязан знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации законодательные и нормативные правовые акты в сфере внутренних дел обеспечивать их исполнение проходить в порядке определяемым федеральным органам исполнительной власти в сфере внутренних дел и так далее, так далее у меня вопросы если они теперь не обязаны выполнять вот, все законы, конституции, самое главное, расскажите мне, пожалуйста, Спасибо. как они могут составлять протоколы, подходить на основании каких законов, какие они могут предъявлять нам законные требования, чтобы мы их выполняли. Как вот раньше, как, ну как, они подходят говорят, это законное требование к вам. Если не выполнить, применим физическую силу. Пожалуйста, дайте мне пояснение, как они теперь должны к нам подходить. Да так же, как и раньше. Да. Статья 29, -я. они это не обязаны делать. Говорю. Чего не обязаны? Что? Они Что нет? нет. Там написано, они обязаны знать Конституцию. Все. А много чего у них не обязаны Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации Запятая законодательные И иные нормативные Правовые акты В сфере внутренних дел Не обязаны Нет этой статьи И плюс еще не обязаны Все остальное все остальное До пункта второго До 28 статьи Все не обязаны Как теперь с ними общаться да точно так же. Они и раньше этого не делали, и сейчас не делают. Какая разница? Ему говоришь 29-я статья Конституции, 55-я. А он, по-моему, понятия не имеет, что, что ты ему говоришь. Для него это просто цифра. Хорошо, он подходит ко мне и говорит. Ближе. Мы на вас составляем протокол, да? Ну. А я говорю, на основании чего, на основании какого закона. Он ничего не обязан. Нет статьи, чтобы он это делал. А я что? Почему? Ну это вот говорит 20.6.1KPR. Угу. Это, это новый закон, новый да? Народ это. это редакция, давай редакция, это, редакция, народ. Редакция, подождите, старая, подождите, а, подождите, подождите, подождите. Идет аудиозапись. Вот слева от меня человек постоянно хлюпает, справа Ярослав постоянно что-то шлестит. Вы когда нибудь монтировали видео, нет, вот кто-то из вас, вот потом я сижу и, все, и всю ночь плююсь в экран, вот этого не слышно, того не слышно, а, тут... а потом люди пишут, вы там зачем хлюпаете и наливаете что-то, кто-то писает непонятно. Не ну, говори с любовью, Делай... А это с любовью? С любовью. Жестко, и но и верно. Чувствую любовь? Да. Тут Ты чувствуешь, насколько это мощная моя любовь? Энергии много. М? Вот. Жалко, что не видео снимаем. Какая-то тема серьезная, да? Да она всегда серьезная. Что, что делать? Я щелка. задала вопрос. Разъясните. Это что? тоже помехи. Шекунчик. Только Я что же -то... говорил, не щелкайте, не, шелкайте, не шелестите. Нервничаю, сейчас люди мне, Вон, положи на стол. Сегодня да, только помогает. сообщение было у меня с Кайсниками. Дорога переходит. Вот это один, рядом там, против такие И коестники остановили. Поехали, впереди меня сли. Уже ветераны, 60 лет, за 60 тоже. И права. А, паспорт требует документы. Они взяли отдали документы. Я подхожу со стороны. Незаметно перешел дорогу, конечно. Говорю, а зачем вы отдали документы? А коестник недовольный. А вам что, вы кто? Я говорю, а вы кто? Предъявите документы. документ не предъявляете. Даже удостоверение не предъявят. Я требую, требую предъявить документы. Не обязан. Да. И вот, не обязан. Он ничего не говорит. Вы свою предоставьте. Короче, тему переводит, все. Удостоверение показывают. Нет, не показывают, все. Я говорю, что, бандит, что ли? Короче, мужикам тему быстренько оттал. Я ему 71-й говорю, указ Путина 5 марта. Афер. Афер Аллегра. 21 -го. А он, все отшивается. Короче, все документы отдал сразу в сторону. И он не ответил ничего про 71 его указ. Еще раз. Ты мне требовал удостоверение предоставить? Требовал. А с чего взяли, что он не обязан предъявить удостоверение? Я подошел, им документы отдали. Эти ребята. Спасибо и убежали. И я им не нужен, нужен. Они спасибо, сказали, конечно. И убежали. Вот у нас. Воспитанность, атмосфера. Как звать? Дмитрий? Барковичник? Нет, тебя. Юра. Юра Три предыдущих видео смотрел, самостоятельно правозащиту? <República> я много в лесу, пятнашка в лесу был. Да, Пром? нет, не знаю. <Pray> э -э, нет. <rõ�> Отлично. Там я рассказываю, как нужно общаться с сотрудниками полиции. То, что 27-ю статью отменили, это ни, ни о чем не говорит. Статья 5 до сих пор действует. Согласно статье 5, пункт 4, при обращении сотрудник полиции, гражданину, обязан назвать свою фамилию, имя, отчество, звание, должность. Да. Нет, да, не, да, имя, отчество, нету, за Это фамилию, звание, должность и этот, причину и цель обращения. При, по первому требованию, предъявить удостоверение. При обращении полицейского к тебе, Юрий. Да. А если ты к нему обратился, он не обязан тебе показывать. А, ну из за это, Ну вот. Ну. А ты ни статью не знаешь, ни принцип. Надо было подойти и просто стоять, ждать, пока он к тебе это. Я так получается, скажет... полицейский к нему уже обратился. Так, а он я к ж... мужикам обратился, полицейский обратился к нему и а, говорит, ты ну, кто полиция, такой, что. Получается. Тут же ловишь его. Согласно статье 5.4, вы ко мне обратились, будьте добры, ну, предоставьте получилось. удостоверение. Маглой, а? справлюсь. Ну. Все, вот а я... ты при этом аудио-видео за фиксацию ввел? А, нет. Учусь, а, ну, буду ну, знать. Ну, все. ну. А что ты хочешь? Все. Ошибки исправлюсь. Молодой, исправлюсь. Вопросы есть? Кто что не обязан? Они обязаны до сих пор. Предоставить удостоверение. Все только. Статья пятая в полном объеме осталась. Ничего вы, не изменилось. Они останавливают, подходят, позыряют. Из что Я не видел, что там такой Иванов Петров. Нет, последнее было, по-моему, там у них, что он уже может не представиться. Да, может быть, да. Они там поправки эти вносят? Нет, пока еще вот. Там есть договорочка, что если. Да, если в случае предотвращения административного правонарушения либо опасного деяния, он может это не представиться. Но а, в итоге, после предотвращения административного потом... ну это, допустим, кто-то кого-то режет, он подбегает, начинает что-то там, а ему представьтесь. И он обязан полезть за удостоверением и показать. Правильно? Ну, а потом уже представился. А сейчас по закону они изменили, что он сначала предотвращает, то есть там обезоруживает, там а -а -а. все такое, надевает наручники, а потом уже удостоверение. Впрочем, так оно и остается. Статья пятая. В том же объеме ничего там не поменялось. Значит, так, я возвращаюсь в протокол. Значит, мне непонятно. Вот я вчера сидела, думала, думала, и что-то я надумала. Значит, когда на нас составляют протокол. На кого на нас? На персону, вернее. На персону, и на физлицо составляют протокол. И у нас спрашивает год рождения. У а кого у нас? Вы, вы, вы... А я не знаю, кто, я пока еще не отделилась. Вот я пока говорю о себе. Вот у меня спрашивают день рождения. Вот. вот тут есть пункт такой. Только вот вопросы на засыпку пока не, не говори. Я не могу сейчас кто кого. Со мной разговаривают. Значит, говорят, э, дата рождения тут написана. Ну, скажу, что день рождения. Ну, я-то день рождения свой говорю, которое... У меня записано в свидетельстве о рождении под другой фамилией. Там я под другой фамилией. Ты или твоя персона? Персону, которую сделал мама с папой. Они этого не делали, это сделал ЗАГС. Ну они пошли в ЗАГС и выписали эту бумажку. В этой бумажке, в этой первой персоне. Ой, простите, сейчас я я говорит, говорю за себя, у нас. На нас составляют протокол. Я говорю за себя. У тебя раздвоение личности, что ли, или что? Да подожди, раздвоением личности. Растроение? Я не знаю, кто я вообще еще. Так давай это, может, выясним первоначально. Вот, Причем проток с протоколом разбираться? Что, нет, на кого что составляют нет? протокол? А, ну. Я родилась, у меня мама родила, вот она я. Ну, что ты матрешку притащил? Наглядное пособие называется в школе, в детском саду. Так. Самая маленькая матрешка. Да, это я родилась. Но. Девочка, живая. Но. Со всеми правами на этой земле. Из бумажки. Да? Мама пошла. Родилась я. Ну, допустим, там, первого числа, первого марта. Важный момент. Где родилась? В Рудуне. Так. А, тут я не про это, не про роддом, где я родилась. Я говорю про девочку. Мама пошла в ЗАГС. Ошибаешься, тоже важный момент. Роддом выдал бумагу какую-то. Роддом всегда, ну, все, роддом всегда все, выдает все, бумагу. Роддом выдал какую-то справку медицинскую, которую я в глаза не видела, мне не показывали. И на своих детей не помню, брала я эту справку, кому я передавала. Муж мой ходил что ли туда, с какой бумажкой он ходил, я не помню, не знаю. Я эту бумажку не видела, я только по слухам, по слухам, кто вот говорят. И когда мы эту тему сейчас изучаем, я только о ней э, узнала, что оказывается есть какая-то медицинская дома роддома бумага, медицинская справка. Поясняю. Важный момент тоже. Называется медицинское свидетельство о рождении. Кого? Там написано. Эту бумагу, она теряется в ЗАГСе. Ее несут в ЗАГС. И она там теряется. Ее забирают, а вместо нее выдают свидетельство о рождении. Соответственно, первичный документ, самый первый, который появляется, сопровождает живую девочку, это медицинское свидетельство о рождении. Там пишут разные фразы. Я несколько видел таких этих медицинских свидетельств о рождении. У некоторых они до сих пор на руках. И которые свежие получают, и старые. И там написано... Живая, живорожденная, доношенная девочка родилась. Столько-то килограмм, звать имя так-то, фамилия все там прописывает. А бывает, что фамилиями очно не прописывают. Да. Бывает, что без отца, бывает с со отцом. Ну, как только во что гораст тоже. Понятно. Могу я продолжить? Ну да, ну я хочу заострить внимание на да. том, что там написано. Родилась да. живая, доношенная, живорожденная да. девочка. Девочка. Да. девочка. Написано число, год и месяц. Моя мама пошла в ЗАГС. Выписала на основании этой бумажки свидетельство о рождении на меня. Ну, матрешка не подходящая. Вот. Нет, потому вот. что медицинское свидетельство о рождении забирает себе ЗАГС. Он забирает. А ты, получается, вкладываешь одну матрешку в другую. Да подожди, ты, я сейчас... Обмен происходит. Про, да, я, я не про это. Мама выписывает мне мне э, выписывает свидетельство о рождении. Не мама, а ЗАГС выписывает. Ну, ЗАГС. Да, мама через ЗАГС. В этом свидетельстве о рождении указано день рождения 1 марта да, такого-то года. Я родилась, там написано, по справке из... Где, в свидетельстве? Нет, и, и в свидетельстве написано, что я родилась 1 марта, такого-то года. Вот, день рождения. Но свидетельство о рождении выписано 23 числа этого же месяца, марта этого же года. То есть, через 23 дня. Да. Значит, 23 января... Родилась. Персона какая-то. Персона родилась. С бумажкой. Не обязательно. Что не обязательно? Бумажку выписали на персону или на кого? Или на живую девочку? Я тебе поясняю. Ты путаешь. Ты думаешь, что персона родилась позже, 23 числа? Нет. Я думаю, что она родилась первого... Но персона родилась 23-го. То есть, бумажка эта под названием свидетельство о рождении родилась 23-го числа. Не факт. Что не факт? Там написано. Факт не факт, да. Выдана. Там написано. Выдана. Так выдана она может еще раньше была. Может она еще 29, 20, 28 февраля может еще была создана эта бумажка заранее. Я смотрю то, что написано в бумажке. Я не знаю, когда там что там еще где-то есть. Да. Я да. смотрю то, что у меня ну, есть перед написано, глазами. Там написано, сама бумага выдана на да, руки. 23 числа. Да. Получаю я паспорт на другую фамилию. Вот у меня Иванова фамилия была. Свидетельство о рождении. Я паспорт получаю на Сидорову. Почему? Ну, потому что смена фамилии. Когда успел? Ну, успеваем в свое время. Бывают периоды, когда женщина успевает поменять фамилию. В смысле, замуж вышла? Конечно. До 16 лет? Зачем до 16? Я не беру сейчас 16 лет. Я говорю, что время... Это... Про паспорт, а не про... Когда? До 16 лет. Я получаю паспорт. Значит, пришло время. Я получила паспорт. Я не, то... не, не беру тот паспорт под а ту фамилию под девичью, я беру паспорт уже, когда у меня другая фамилия. То есть я сейчас подхожу к протоколу, что я говорю, место, это день рождения вот этой девочки под чужой фамилией, которая родилась. <с horribly> М -м а персона у меня родилась, а персона а обозначилась 23 марта и в 2002 году, когда я получила паспорт рф mm -hmm. Там yeah. персона с другой фамилией. Ясно. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. В твоем случае не, не, две, не две сосны, а целых пять. Ну, давай да, объясни. Первая дата рождения ребенка. Ой, день, день рождения ребенка. Тьфу, Я уже на твою волну настроился, сам запутался. Писло. Смотри, первое. Это день рождения живой девочки. 1 марта. Да. Первый день месяца марта, точнее. А, второе. Это... Дата рождения персоны, 1 марта. 23. -го. То же самое. Третье, это 23 марта, это дата выдачи документа на руки. Да. 23 марта. Персоны, не девочки же, а персоны, да? Персоны раньше создана. Ну, да-да-да, справка из этого. Актовый, актовая запись, вот это и есть персоны. Когда актовую запись создают. Вот это и есть когда ра Раньше, когда написано 23-го, как она могла... 23-го выдали бумажку ну, о создании персоны тебе на руки. Ну, это не ты, значит, ты что именно... Ты хочешь сказать, так... что это число не совпадает с тем журналом, где вы записали? Актовую что? запись Актовые несли записи? намного раньше. На основании актовой записи выдается свидетельство о рождении. Не может быть так, что тебе свидетельство выдали, а потом в актовую запись занесли. Не бывает такого. Сначала это приносит медицинское свидетельство о рождении... Там числа 3, допустим, марта, да? И вот они 4 марта вносят актовую запись. Опять же, примерно 3 числа вносят о том, что 1 марта родилась персона с датой рождения, под названием ребенок, женского пола. Это в актовой записи все написано. А число актовой записи не совпадает с тем, когда они зарегистрировали эту справку из роддома. Нет, конечно. Ну, я сейчас не об этом. Вот под... Я подскажи. хотела сказать, что актовая запись и дата выдачи свидетельства могут совпадать. Могут. Ну, Это вообще все в один день может ну, произойти? Давайте не гадать. Я не гов... в дебри в эти не лезу. Я говорю про протокол. Ну. То есть я в этом протоколе указываю день рождения вот этой девочки... Да. Под чужой, под другой фамилией, как, когда я была. Так на кого я делаю этот протокол? На кого вот тут мне говорить? К... Какой день рождения говорить? У тебя э, протокол составляется на кого? На какой персон? На персону с другой фамилией. Почему с э -э bueno, Потому что другая фамилия в паспорте, с, к обслугам. На раба бесправного она составляется, на физлицо когда составляет протокол, требует предъявить документу удостоверяющий личность Персона. Вот, вот. Ты какую личность эту, Персону показываешь? Которую в паспорте, как слово. Вот ее и они будут Значит, оформлять. А у меня паспорт выдан в 2002 году. Значит, Зачем? я должна сказать, а Персона родилась в 2002 году. Нет. нет. В паспорте написано, что Персона родилась 1 марта там какого-то мохнатого 60-го года. Ну, давай 80-го, ладно. Ну, они же пишут, получается, дата, и это дата, и в паспорте. Посадят вас? У нас вот Никита есть, он во всеми работает теперь, если что, пирожки будут передавать. А почему нас должны посадить? Не знаю. Рано или поздно, если нарваться, товарищи полицейские. Давайте ближе сделаем такой. Не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Сейчас вы все на меня, мне что-то. Ну, то есть персона родилась тогда, когда в ЗАГСе дали справку, что родился. Нет, вот, нет Я пока нет. тоже не понимаю. Я как говорю, отделить вот... эту девочку да. живую да. от вот этой персоны, которая под чужой, под другой фамилией дает э, дату рождения этой девочки под другой фамилией, под Ивановой, а она Сидорова? Что ты сделала, что на Сидорова? Да потому что Почему? другая фамилия в паспорте написана, а в свидетельстве другая Она, фамилия. А, а на девочке написано фамилия? На девочке? На девочке на фами... фамилия не написано. Вот я говорю, да. нас привязали э, к этим бумажкам. Как рассоединиться? Я не понимаю, как рассоединиться. Как отделиться? Вон зеркало. Ну и что? Видишь там? Вижу, девочку. Привет. Ну. Женщину Примерно. я там вижу. Примерно плюс э, цать лет. Видишь? Ну, что, та дальше. же девочка. Да мне в протоколе нужно Да видеть. подожди, та же девочка. Да. Ну, где там написано фамилия в зеркале? Причем тут зер... зеркало, как бы мне протокол составляет. Ты спрашиваешь, как отделить себя от, от персоны. Вот на бумажке на это. вот ну, как отделить, что тут правильно описать. Я тебе еще раз говорю, да когда... Не, а, вы что-то понимаете? Объясните мне. Я что-то да не Да ты не просто догоняюсь. не слышишь. Когда составляют протокол, им нужно удостоверить личность. Им нужна персона, на которую составить протокол. Они говорят, предъявите документ, удостоверяющий личность. Чаще всего 99% говорят, покажите паспорт РФ. Вот когда ты показываешь паспорт РФ, предъявляешь. Ты можешь это предъявить, назвать установочные данные. Вот это и есть персона. В паспорте еще раз, пятый раз говорю: в ну. паспорте, я дата даже... рождения девочки под другой фамилией. Да какая разница? Да это не меняет суть. Вы думаю. это никак не докажете. Подожди, ты не путай. Есть э, персона, созданная в, в актовой записи э, с предыдущей, с, э, с, с фамилией Иванова. Правильно? А паспорт выдан уже на, на другую, то есть, сменена. новая персона создана с, с похожими персональными данными, но это новая персона, это уже две персоны. Хорошо, я тогда могу задать вопрос ему, да. а э, конкретно э, дату рождения, день рождения, кого вам нужно... Вы... Какой персоны вам назвать дату рождения? Какой персоны? Вот ты мне скажи, на, на, на ту девочку, блин, на ту ребенка, которая была создана 1 марта, на нее есть паспорт РФ? Нету. На эту персону? Ну, а тогда что ты хочешь? У тебя, по сути, вот, они могут составить протокол только на вторую персону. С фамилией Сидорова. Так они и составляют. Ну, да, и ну а в чем проблема? В чем вопрос-то я не понимаю? Они тебя увидели, говорят, покажи паспорт, ты показываешь. Вот Сидорова. Там дата рождения такая же, как и у Ивановой. Персоны, все, все то же самое. Под названием вот этих бумажек свидетельства о рождении, паспорта, рождаются, создаются с момента, когда выдают нам эту бумажку. Нет, раньше. Я, я тебе не еще не раз понимает, поясняю. Как я, не понимаю, я это... тебе еще раз поясняю. Смотри, весь путь фактически родилась девочка, живая это. Проходит два дня, составляется бумага, медицинское свидетельство о рождении. Примерно два дня. Там может два часа без разницы. Следующий этап. Создается вот эта бумажка медицинское свидетельство о рождении. Его составляют врачи. Там главврач подписывает, не знаю, там, зав отделением, там, медсестра, без разницы. Мама, папа могут составить. Без разницы. Это, создается бумага. Медицинское свидетельство о рождении. Фиксирует факт рождения живой, доношенной девочки. Тут ясно? Создается это. С этой бумагой. Всем сказали. Идите в ЗАГС и получайте свидетельство о рождении. Получили. Стой. Стой. Куда получили? Куда ты убежал это вперед? На три этапа вперед. Ты вот тут еще заблуждаешь. Всем сказали, но никто не сослался ни на какое-то. Там есть какая-то законодательство, какая-то приписка, что обязаны уведомить ЗАГС, что как-то так там написано. А <связать> людям говорят, идите и сдавайте вот это медицинское свидетельство и получайте свидетельство о рождении. То есть делайте обмен. Обмен. Одной бумажки на другую. И все, не задавая ни одного вопроса, не читая ни одного нормативного правого акта, не спрашивая, сошлитесь на норму права и так далее, идут и делают так, как им сказали. Мама выписывается из роддома, берет свою девочку, вот эту бумажку в Медицинском северном рождении, и идет в ЗАГС. Отдает им вот эту единственную бумажку, которая подтверждает, что родился живо, это, ну, человек живой, живая девочка, доношенная, все там написано, живорожденная. Отдает эту бумажку. А ей взамен выдают от, бумажку о том, что родилась персона, созданная ЗАГСом. Когда она родилась, персона, созданная ЗАГСом? Какого числа? Да. Когда выдали свидетельство о рождении? А ты, тебе интересует, когда... Э, Создана персона. Подожди, ты не... Ты, подожди, разли, разлепим. Есть дата рождения персоны, а есть дата создания персоны. Что тебя интересует? И то, и другое объясняют. Поясняют. Когда... дата рождения персоны это вот тогда, когда они ее приравнивают, отождествляют. Тождество сделают, слепляют. С днем рождения живой девочки. Один в один. Даже время тоже указывает. То есть, Нес вот это медицинская есть. справка. С Роддома. Да, Там с, с, нее, один, с, с нее берут. С нее быть. берут, да. А создана была персона, тогда, то есть, дата создания персоны, она нигде не, не указывается, о ней никто не говорит. Это дата, когда была внесена э, запись в, в актовую запись в, этого, э, в, Рудетта, в ЗАГСе. Но она тоже эта дата нигде не фигурирует. Что ты к ней привязалась, ты не понимаю. Вот эта дата создания персоны. Когда они внесли запись. А дальше, на основании этой актовой записи, они э, этот, в бланк свидетельства о рождении вписывают все данные персоны, в том числе и дату рождения персоны, и выдают на руки. 23 марта было выдано на руки свидетельство о рождении персоны, которые, у которой дата рождения 1 марта такого-то года. Ясно? Дальше. Идем к паспорту. Мы идем, вот. идем к протоколу. Вот Со свидетельством о рождении персоны. Там, там уже написано, э, родился, в свидетельстве о рождении, пишет, родился ребенок, э, пол женский. Там уже девочки нет. Понимаешь, да? Угу. Подмена понятия. Угу. Но все думают, что это одно и то же. Абсолютно. Тождество однозначное. Родилась же эта девочка 1 марта. И тут написано, что дата рождения персоны тоже 1 марта. Значит, это одно и то же. Вот оно, тоже тождество. Слепили вот через этим мостки. И все. Живет девочка живая, 16, 18 лет, неважно, кому когда выдают паспорт. А потом ей говорят то же самое: а теперь вам нужно получить паспорт, иначе вы вообще ничего не сможете. Ни голосовать, да. ни родину защищать, там, вот это вот все им навешивают. Ни в университете экзамены сдать, даже в школе. Да. И все такое. В общем, и в общем, всячески уговаривают. человек сам идет. В МВД пишет Я такой-то, такой-то. Думая, что я персона, удостоверяя свою личность в свидетельство о рождении. Прошу выдать новый документ, удостоверяющий личность под названием Паспорт РФ. По сути, создайте новый персону на основании другой персоны. Кто-то говорит, что это филиал, кто-то говорит, что это подразделение, ну, по принципу ООШ и корпорации. И они создают новую бумагу. Учреждают или создают? Можно сказать, что соучреждают совместно с тобой. А -а -а. Персон, вот. вот. И, и, и, и без разницы, что там другую фамилию прописали, да, ты можешь там э, до выдачи этого паспорта написать там заявление, что... Я меняю там фамилию, все, они, они тебе, по идее, должны выдать новое свидетельство о рождении, правильно? Или нет? Нет, почему не нет. Может, Или фамилию, фами имя, отчество можно менять после выдачи паспорта? Да, конечно, после выдачи. А после... как у тебя получилось до выдачи нет, паспорта? Нет, до... Почему до? Я вышла замуж, я поменяла по свидетельство о браке, и поменялась фамилия. Поменял, поменялся а свидетельство о рождении тоже самое стало? Конечно. А, а, от... а отметку там как-то поставили? Что паспорт получен, да, в не, лет. Нет, нет, чтобы, чтобы сменена фамилия. Нет, в свидетельство о рождении этого не ставят. Свидетельство о рождении ставят номер паспорта. Который... До выда... Подожди, да, до забудь про паспорт. Да. До выдачи паспорта после брака. Какие изменения произошли в свидетельстве о рождении? Свидетелем каких? Получается, свидетельство о рождении на, это, на одну персону да, выдано, да. а свидетельство о браке на другую. Да, естественно. А свидетельство, в свидетельстве о браке как-то прописано, что. Ну, конечно, там файла Девич, и теперь потом. Ну, вот есть связь. Все. Че? Я ж не буду им предоставлять свидетельство о браке. Я ж могу привязаться э, к тому, что на кого же вы пишете, когда я совсем другая. Согласно законам РФ, свидетельство о браке не является удостоверением вот личности. Вы, вот тоже. Паспорт РФ. Мы, мы, я же говорю, что зачем я о нем буду говорить о а свидетельстве о браке-то. Я могу привязаться. Вы выписали на Сидорову. А я-то день рождения указываю Ивановой. Зачем? Так они что впадают, один и тот же день. Учреждена персона 23 числа, а не 1 числа. Да это, да это не даже. учреждена, а дата выдачи документа ну на что? руки. А что это значит? А это значит, что создана персона. Я не знаю. О -о -о -о. Поднимай, автомобиль, поднимай, смотри, может, автомобиль как... вышел с завода, выкатили его. 23-го этого. 1 марта. 23 марта. Тебе выдали автомобиль с завода. Так он, когда автомобиль создан? Ну, как там в паспорте написано, в техническом, когда он создан Вот. Там? Тебе его могли выдать автомобиль через месяц, через два. А создан он был, когда с конвейера выехал под последний момент. Ну, нифига себе. С автомобилем нас сравнили. А -а -а. Что понятно, да -то что, -то... Как -то. А какие тебе примеры еще? Ну, неужели а -а -а. непонятно? Документ выдали 23-го. Да мне все понятно, но я... Не буду говорить. Секрет. Здесь. Молчи, у меня будешь казаться. Так, все что понятно. Не ясно? Все, все не ясно. Мне я ничего не могу понять, потому что я хочу тут чуть-чуть. Ну ладно. У кого какие вопросы по, этому, по этой проблеме? Всем все понятно? На персону Мне вообще непонятно, в чем проблема. Что вот в это паспорте это... написано, то и говоришь. Какая разница? Конечно. А если а вы в суд... На ты на что раз... сама себя заблудила и да. других А если вы придете да. в суд, тогда вы там доказываете, что вы Иванова, что вы там первые персоны... Знаете что, покажете. с некоторых пор нас приучили внимательно смотреть на бумажки, что вам суют, и привязываться к каждой букве. Это нужно зарубить себе на носу. Это понятно. Здесь просто идет речь о протоколе. Вот, я и говорю про протокол. Я же и говорю... Дата рождения. А да, полицейский у вас все эти Паспорт я Сидорова, а дата рождения, я говорю, Иванова. Так вам в паспорт, вы на основании этого, в связи с вам выдали паспорт. У -у -у. Значит, у вас эта дата есть первая стоит. Я не, вообще не понимаю. У тебя что, не не там разные даты рождения у всех? И у Сидорова, и Иванова я и разные даты рождения? Я к этой ситуации. Вот и все. Разобраться. А что тут разбираться -то? Я тебе еще раз говорю, ему без разницы, сколько ты там раз меняла фамилию. Без разницы, что у тебя написано в сидействие рождения. Вообще без разницы. Ему без разницы, что там. Подожди, ему без разницы, что у тебя там медицинское все действие рождения написано. Вообще без разницы. Он тебе, он тебе говорит, предъявите документы, удостоверяющий. Нет, ты показываешь документы. Как это нет, паспорт, паспорт РФ, ты говоришь. А я не показываю, я про нему молчание. Ну все, он говорит: назовите установочные данные. Либо будете доставлены в отдел полиции для установления личности. Выбор твой. Давай, ответ. Молчишь? Значит, я пишу, что протокол составлен с этими с ошибками. Почему с ошибками? Потому что. Подожди, с ошибками. Он еще не составлен. Он тебе говорит, давай установлю это. Покажи паспорт, либо доставляем а воде полиции. Я полицию". скажу, что 23 марта. Что 23 марта? Да Он те, ты не слышишь вопрос? Документ покажи, удостоверяющий личность, да паспорт. И... Тогда говорила. проедемте в отдел полиции. Ну, приехали мы в отдел полиции. Ну. Ну, Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Это Отпечатки пальцев будут снимать, фотографировать. Нет, только по моему письменному согласию. Они тебе выкатят э, бумагу, там этот документ, что типа какой-то у них внутренний приказ, там написано в случае... А это другой вариант. Слушай! Да слушай, важный момент! Угу. Ты потом опять будешь говорить, что растерялась. С любовью разговаривать. Тон поменять, чтобы я чувствовала любовь. Я просто не понимаю. Я, я говорю о таком моменте, после которого за такое вот просто за незнание таких моментов некоторым руки ломают. Ну, Там все. в отделе полиции. А ты позволяешь себе перебивать на таком важном моменте? Даже женщину. Даже женщину? Ага. А вы посмотрите видео, что, по Но... При мне заставляли отпечатки пальцев снимать. Я это видел своими глазами. Я поэтому тебе так вот... С любовью, да, это жестко, но говорю по правде, как есть. Я это все видел. Я море луж вот этих всех видел все, на, хорошо, на полу. Хорошо, а хорошо. ты этого не осознаешь и не понимаешь. И думаешь, что я это наезжаю на тебя. Нет! Я же для тебя стараюсь. чтобы ты в такую ситуацию да не попал. для меня, для людей старайся. для меня, что ж для меня. Ж все для, для, на меня я для сейчас меня. с тобой разговариваю, поэтому это, весь мой. Это, вся Фокус. моя любовь. Я причиняю тебе любовь, как говорится. Точка при причинения любви сейчас вот именно к тебе применяется. Так, хорошо. Не, не показала паспорт, нету. Что дальше делать? Я тебе говорю, Давайте что... Давайте простого к что? Что? Не Да это Я, не... я вот какое-то простое, самое... Мысли. Мысли ну, как доносить информацию? А потом все выходят в крови и говорят, Антон, помоги. они тебе скажут так как вы отказываетесь назвать свои установочные данные мы должны вас это дактилоскопировать у нас вот тут есть внутренний приказ какой-то там текуап еще что-то покажут там написано что в случае невозможности удостоверить личность сотрудники полиции обязаны это дактилоскопировать что-то как то так там написано они мне даже показывали этот пункт он у них на двери висит там где дактилоскопия у ну, некоторых висит. В Тургуте вообще ничего не висит. Забудьте про это. Вам никто ничего не скажет, никто ничего не покажет. Твои действия. Вот они не скажешь, все, пойдемте на дактилоскопию. Мы сейчас будем фотографировать, отпечатки этот, дактилоскопии валенков будем делать, рука, и это... И будем фотографировать. Пройдемте. Я могу говорить. Говори, пройдем. А у меня на этот момент в сумочке лежит копия паспорта. А я его и достаю, и штанин, и говорю вот записывайте так, как написано у паспорте. Как с логом. Вот все, что там написано, так и записывайте. Не надо мне ходить там куда-то, пальчики свои отсканировать. Ну, а смысл был? Выпендриваться, что сразу не а показал? А вот захотела я повыпендриваться. Хорошо. Ну, ну а женские ко капризы. Знаешь, копия, копия заверена кем-то? Ну, могу заверить ее у нотариуса, могу. А может, и не могу. Данная сказать. копия, которую ты не достала, она заверена или нет? Ну, ну, я тебе просто говорю образно. Кажется, да не образно, это, мне нужна естественно, конкретика. Нужно пойти к нотариусу, заверить. Mm -hmm. И тогда... Он... Это не поняла, мы варианты отрабатываем. Давай вот, любой вот, вариант. Вот. Заверенная нотариус. Отлично. Все, заверенная. Все, нотариус. личность протокол. установлена. Да, все. Составляем протокол. Составляем на персону. Протокол. На персону. Все. Пошел процесс? Дата рождения. Да не тебя ничего не буду спрашивать, вы на них... По... Да, они там, там же написано, Хорошо, да, заполнили все, как в паспорте. Ну. И потом я начинаю проверять. Да? Что проверять? Ну, все, что они написали. Протокол ты должна почитать, посмотреть и потом Конечно. ответить на вопросы, которые они мне задают. Не обязан. На вопросы отвечает э, по желанию. Это на допросе в рамках Уголовно-процессуального кодекса есть обязанность отвечать на вопросы. Ну, Например. Мне говорят, что ли, одно... а что, никто не подготовился, что ли? Домашнее задание такого... никто не сделал. Ты муль вопроса. мультик крошкой нос смотрел? А, я же тебя спрашивал. Слушай. Если я при встрече с полицейскими отказался установочные данные предоставить и показать паспорт, а в отделении при составлении протокола изъятия этот паспорт у меня нашелся на кармане. Угу. Что со мной будет? Ничего не будет. У кого-нибудь опыт подобный был? Был. Со... Я так делал несколько раз. Они даже обыск с двумя понятыми устраивали в Екатеринбурге. Паспорт нашли в носке. Требовали? Почему паспорт и не предъявлял его? Я вообще ничего не пояснил. Ну, нашли, нашли, записали в протокол изъятия, осмотра, и что. Ага. Понятно. То есть, э, в дальнейшем они им пользуются? Это протокол был обыска, потому что они залазили в карманы, э, они требовали раздеться до трусов, то есть это, носки снять, вот это все. Два понятых было. То есть, по-хорошему, в таком случае меня могут устно пожурить за то, что я отказался... Предоставлять документ. А я могу, в свою очередь, сказать забыл. Чего забыл? Забыл, что он у меня в кармане лежит. Обычно без него хожу. А вот удивление. Да ты не обязан ничего отвечать. Понятно. Забыл это тоже ответ. Они потом вот, вот до этого забыл, тоже будут докапываться. Угу. Надо так ответить, чтобы никто ничего не закопался. Как на привет? Это сразу так практично. Да никак достал паспорт, запомнил, малый, расписался и все, как тебе нужно? Зачем усложнять-то Я не помню, как я отвечал, Но это была интересная такая картина. В дежурной части двое полицейских меня обыскивают, двое понятых стоят, и еще трое этих соратников в окошко подглядывают, смотрят, чтобы мне ничего не подкинули. И когда они нашли паспорт, они говорят, ну и что, и нафиг ты его туда запрятал. Я стою, молчу, все. Есть такая пословица, как воды в рот набрал. Очень помогает. Практиковаться. А если такая ситуация, что вот у меня нет паспорта, реально нет паспорт. Я могу назвать тогда имя, фамилию и дату рождения. Это войну достаточно, чтобы обо мне там пролить. Не о тебе, а о твоей персоне. Ну да. Ну, чтобы не нарываться, допустим. Так так и делают, вон те, кто просрочка занимается, они вызывают полицию. Те говорят, да, это примите устное заявление, что тут прострочка. Они, они говорят, ну хорошо, все, все, все, так, давайте ваш паспорт. Я не, я не обязан, в смысле не обязан. сошлитесь на норму права. Но ну, я же должен что-то писать. Он говорит, я вам скажу, пишите. Он говорит, а как я же я же у вас есть рацию, проверьте установите, У вас нет оснований не доверять заявителю. Все. Можно и без этой бумажки. Но на всякий случай лучше с собой копию иметь. желательно заверенный нотариус. Сейчас многие так делают. И, паспорта, и, и, да, и банковские карточки получают, и, и всякие купили. там э, платежи совершают, и это, документы получают. Все по копии паспорта. Заверенный нотариус. Паспорт не показывает. А что меняет копия паспорта или паспорт? Я не вижу в этом смысла, но многие говорят, что типа, паспорт – это типа, вексель по, на, по предъявлению, а они таким образом уходят типа, от вексельной ответственности по обязательствам через нотариуса, типа, прячутся за нотариуса. Нотариус же заверил, он же видел этот паспорт. Я в этом не вижу смысла. Я вон эту бумажку ношу и все. Надо, надо показать, показал. Без оборота на меня все. Главное, чтобы при этом было рядом как минимум двое очевидцев, которые слышат это. Сказанное присутствие двух очевидцев имеет высшую юридическую силу. Ага. Просто каждый сам себе будет усложнять вот это вот. у меня нет паспорта. Я вот, сколько я встречался а с ними раз, я тоже много раз в Кутузке был и там, и там, и там. И там. Если ты начинаешь вот это вот, у меня нет паспорта, я, буду, я не буду ничего подписывать, я там имею право там, ты сам себе все усложняешь просто. Когда ты идешь к ним навстречу, давай, давай, вот на, да, все заполнил все. И дальше ты просто подписываешь то, что тебе нужно, да, и заполняешь все эти граф графы так, как тебе надо. И все, и ты выходишь сухим из воды, и все, погнали дальше. А доказывать, там, я девочка, Иванова или кто это, ну, это можно на суде, там, например, там, да. и Хотя, это не нужно все. Я никому не хочу ничего доказывать, я просто сама вот так вот вдруг решила об этом подумать. Я раньше об этом не думала, а вчера что-то подумала. Думаю, надо же на навстречу с любовью. И думаю, ну, что-то мне в голову вот это взбрело. Вот и все. Ну, ясно. Да, дальше, значит, это, персональные данные установили мы, да? Показали, все он заполнил. Вот, наименование организации, я ему говорю, отказалась ответить. Место работы, отказалась ответить. Место жительства. Отказалась ответить или, или сказать? Ему вот это так, протоколе важно. А ну, и тут зависит от того, как копия паспорта сделана. А, ну они там спишут тогда где-то, что -то. Они ничего не спишут. Ты могла за, за время... Там у них базы данных обновляется очень редко, где-то раз в месяц, может, даже раз в полгода. То есть они всегда... Вот один из ключевых параметров персоны, они требуют назвать место регистрации и место жительства. Но я могу сказать, что отказалась ответить, и пусть, что, по месту жительства. Можешь. Все. Статья 51. Да. КРФ. Ну, вот в последнем видео, которое ты видела с мужчиной, да? Просто раз ты разговаривал про это видео. Да. Они ему как раз в 19.3 пришили за то, что он отказался сообщить место жительства. Да? Это да. Как быть? Да. А как а же 51 статья, и вдруг вы потом. Ну так он, э, скраку... он вообще не соображал, что, что он это, что от него хотят -то. Они его просто развели на 19.3. На пустом месте. Он не обязан им это сообщать. Имя, отчество, фамилия, дата рождения персоны. Этого достаточно. Все остальное 51 КРФ. Он не назвал статью 51. ФИО и дата рождения. Э, это при том, что они стоят в магазине и у них есть планшет, чтобы они туда зашли и меня нет у них никакого планшета. Ну, вдруг? Почему у некоторых есть продвинутые полиция, у них есть и планшеты и рация. Это не и... продвинутые. Потому что это превышение должностных полномочий. Да. да. Рация разрешена им только, только Связаться раз? с дежурной частью по рации. И узнать, да? да. На основании. Этих а то, что у него планшеток, это вообще они что скоро будут это с джакузи ходить что ли? Но нельзя. Но все почему-то звонят. Они все это так делают. Просто созрел. Если ты говоришь, что ну, ссылаться там 51 первая статья, не буду сообщать, то в итоге-то в конце потом как писать, что статья не разъяснена, если я только что на нее сам ссылался. Вот я сейчас ссылаюсь, 51, 51, 51, мне дают протокол подписывать, там право статья 51 разъяснена. Я пишу нет, он мне говорит тут же, ты же только что сам на нее ссылался, значит, ее... Есть, ну я что, что ссылался. Ссылка на закон не, не подтверждает тот факт, что мне была разъяснена статья 51. Так-то да. Так да. По закону они обязаны разъяснить. Разъяснить. Даже если а разъяснить – это буквально каждый, пояснить каждый смысл каждого слова, каждый запятой. Ну, да. А то, что ты ее сам прочитал, так, это никак не связано с его обязанностями. Ну, связь такая же. Ну, я понял. По то есть, факт разъяснения он будет указан в протоколе, да? То есть, либо ну, кто-то ставит подпись, что разъяснено или неразъяснено. Таким образом, фиксируется факт разъяснения или неразъяснения, да? да? А что они, бывают, включают содовые телефоны, либо на систему надзор, и пытаются разъяснить эту статью. Бывают такие, которые уже, уже второй-третий раз вот на эту статью, статья не разъяснена. Они начинают самовольничать, телефоны включают, системы это видеонаблюдения. И, и пытаются, там, типа, вам разъясняет статья 51. Каков критерий степени разъясненности? Если они вот включаются в вот этот. Критерий один, да. то твоя это. Только За да. Разъяснены или не разъяснены? А выясняться, разъяснены или не разъяснены. будет опять, опять же в суде. вы в качестве свидетеля этого полицейского. Ну-ка, что ты мне там разъяснил? А я бы тебя спрашивал это? А я бы тебя это спрашивал? Давай видео, давайте, приобщайте видео. изымайте это, приобщайте видео, давайте будем выяснять. Вот я, вот смотрите, я ему на видео задавал вопрос: что такое дело, что такое административное, mm -hmm. что такое кодекс, что такое лицо. Это же оно, оно же среднего рода, а какое отношение оно имеет к персонам мужского и женского рода? Если лицо, оно вообще среднего рода. Вот такие ему вопросы позадавать, пускай попробует разъяснит. Получится? Да никогда не в жизни. Завалю вопросами, миллиардами. Ничего не сможет разъяснить. Особенно по 25.1, да, Инна? Да? Вот, там две, две статьи, они пишут. 51 и еще какой-то 25.1. Да, 25, 25. да. вот, вот, особенно вот это 25.1. Дома придите все почитать. Вы сами не поймете, что там написано. А то, что вот это это типа правонарушитель. Что-то уже забыл там. Написано. С этого юридического языка нужно еще знать перевод, понимаете? Чтобы понять, что там написано. А вот еще можно узнать вот, вот, последовательность, допустим, а, подаются а -а -а. во время вот этого составления протокола, а -а -а. еще человек подает ходатайство этому полицейскому. Вот. вот, эти ходатайства, они содержат, допустим, первое, это то, что должны показать материалы дела, да, ну или как, вот, что ознакомиться с этим делом, что касаемо чего, как бы, вот это нарушение, да? Как бы вот это ходатайство должна подать чтобы в отношении того третьего лица, как, какого который, третьего лица? Третье лицо, которое подало на меня вот это, ну, заявление о том, что... А если, я, а если никто не подал? Ну, вот я должна... Самый частый случай сейчас это маски 20.6.1. Ну вот маска. Ну где там третье лицо? Ну, кто, это же кто-то на меня должен, это же я кому-то должна причинить вред. Ну, по идее, да, я, но они это не учитывают, на... и сразу просто полицейский видит, что без маски, все, он считает этого достаточно, что он увидел, что ты без маски, что даже на нас не, не надето, но на нас не закрывай, все, он считает это 100%, все вина доказана, чьи-то права нарушены, чьи не указываются. Тут, тут же ищет двух свидетелей и все составляет протокол. Все. Вот в какой момент? Какое третье лицо? В я могу потребовать ознакомиться. В, в любой. момент я могу писать. В любой момент. Я пишу о том, что. На меня любой стадии. С материалом дела. И в камере, и в магазине, и во время движения в отдел полиции, и в отделе полиции, и когда в туалет пошла, Башки. и когда вышла оттуда, в любой момент. И в камере, и в суде, и на выходе сюда, и когда уже срок назначили персоне. И даже когда вышла оттуда, в любой момент